Всем привет! В эфире Этнографика. Сегодня мы продолжаем цикл видеороликов под названием Черноморский фронтир, в котором мы говорим о многонациональных поселках Черноморского побережья, образовавшихся после изгнания черкесов-адыгов с этого побережья в конце Кавказской войны в 1864 году. Ну и также задеваем частично и их историю и тупонимику тоже. Итак, сегодня у нас наш путник движется от Адлера вверх Красной Поляне и мы поговорим о нескольких поселениях, которые встречаются вот по пути вдоль реки Мзымта, справа и с левой стороны. Первое селение, о котором мы уже говорили в прошлых роликах, это поселок Ахштырь по левой стороне реки Мзымта, справа если ехать на Красную Поляну. Мы уже говорили о том, что Ахштырь изначально был поселком э, женатых солдат. где это действительно так, после Кавказской войны в 1866 году на его месте находился штаб 2-го Кавказского батальона э, солдат. Э, и вот они, эти женатые солдаты, при этом батальоне, поселившись, жили в селении Ахштырь. В 1874 году, э, когда расформировали батальоны, солдаты разъехались по более цивилизованным ближе, ближе к цивилизации поселкам побережья а на это место с селения высокого переместились украинские молдавские русские семьи в 1877 году во время русско-османской войны это селение сжег турецкий десант в числе которого между прочим находились черкесские мухаджиры иммигранты которые вынуждены были уйти в конце Кавказской войны в Турцию и потом с турками вернулись это была такая Идея, попытка отбить обратно свои земли родные, но ничего не вышло. Вот селение это сожгли, и в 1978 году сюда семьи эти с... вновь вернулись, но не все, только украинские. А русские и молдавские часть украинских тоже ушли южнее и основали Адлер на месте разоренного вот этого поселочка, который там существовал. И вот в Ахштере они жили. Какое-то время, но это не современный поселок Ахшты, а чуть ниже к реке внизу. Потому что Ахштырь современный наверху на холмах находится. Почему они переселились на холмы? В 1896 году председатель комиссии по благоустройству побережья Николай База, когда инспектировал берег, он посмотрел, как живут, в общем-то, поселенцы в Ахштере, и понял, что там все очень печально и постоянно люди болеют малярией, потому что в низине находится поселок, где разливается вода, часто застойная она, и вот э, это, болотистая малярия. Бо -э, это болотистая местность вызывает малярию. И он предложил им, в таком принудительном даже порядке, переселиться наверх, на холмы, где в то время находились э, такие уже еле заметные развалины абазинского аула из общества садзов, вот, который до 1864 года там находился. А, место это было удачным, то есть абазины знали, где селиться э, в, своё, в прошлом. А, там же находились развалины византийского храма большого и вот около него поселились, э, переселили этих жителей и с тех пор в село Ахштырь, с 1899 года находится на этом новом месте. Действительно, там находится развалины этого храма, они немножко реконструированы были в свое время, используются греками для разных мероприятий, религиозных знаю, праздников. Очень красивые живописные руины с такой аркой, с плечом, очень рекомендую их посетить. Чуть позже в начале 20 века в этом поселке появилось чуть больше русских, белорусских семей, а также два австрийца. Выше Ахштыря по другую сторону, Зымты по правую, Но ну, если мы едем на Красную Поляну, по левую. Появились русские селения у развалин двух древних монастырей, это селение Голицына и селение Монастырь. Чуть в стороне от селения Голицына, через холм, на речке Псахо, это истоки Кудепсты, появилось селение Лесное. Так же, как и Ахштырь, оно появилось как штаб первой роты 2 кавказского батальона линейного, казармы которого стояли на правом берегу Псахо-речки, а на левом берегу находился небольшой аул, в котором российские власти собрали и поселили Хакучий. Хакучи Происходили из небольшой общины шапсугской, а шапсуги, в свою очередь, относятся к более крупному подразделению черкесов-адыгов. Потом к концу Кавказской войны, к ним туда в труднодоступное высокогорье, стали убегать самые разные представители самых разных общин и обществ, от абхазов до Абхазов, черкесов, Абазин, Убыхов и так далее, которые сопротивлялись российским властям и не хотели уходить в Османскую империю. То есть, по сути дела, партизанили. И это не там партизанили почти 10 лет. И потихонечку выходили, конечно, промерялись, потому что жить 10 лет в горах в глухих очень тяжело. А, собственно, вот эти батальоны войсковые, они стояли по этим местам, что в Ахштыре, что в этом, на Псахо, а, и с целью поимки вот таких партизан и высылки их в Османскую империю, Но через какое-то время высылку прекратили, тем более в шестом году, Через два года после массового изгнания жителей из побережья в Российской империи был принят запрет на высылку, на разрешение черкесам выезжать в Оспанскую империю, потому что практически большая часть населения выехала, и власти перепугали, что не останется население, которое можно было бы осваивать край. И появился такой запрет. И, и тогда их не высылать стали, а просто подселять около батальонов. И вот так вот спускавшихся, примирявшихся с российскими властями кучей, их селили над ну, штабом первой роты батальона на речке Псахо. И так появился Аул Псахо, на противоположной от штаба стороне, где э, этих кучей достаточно быстро освоились. Они знали климат, природу, хозяйственно, как ведение хозяйства в этих условиях и ну, довольно быстро, хорошо обустроились. И даже некоторые зажиточно стали жить. После ухода солдат в 1874 году этот поселок еще несколько лет существовал, около двух лет, поскольку не сразу было дано разрешение самим Хакучим, шапсугам, черкесам вернуться на свои старые места в долину. Известно, что первым главой этого аула был Тлепшау Кобж. А на вот этой фотографии вы видите Хасана Кобжа, это первый человек, родившийся в ауле Большой Кичмай, куда в 1976 году перешла большая часть жителей Псахо, а его отец, собственно, был главой поселения Псахо, когда они там жили при этой роте. А после получения разрешения жители Псахо и не только они ушли не только в Большой Кичмай, но и дальше на речку Псюзуапсе, на речку Аше, где основали тоже часть аула, это там, Хаджико, Тхагапш. Оставленный черкесами поселок Псахо, аул этот, заселили после их ухода понтийские греки из Османской империи, которые наиболее были знакомы с этим бытом. Они построили в селении монастырь греческий, который в советское время был разрушен и а потом восстановлен уже как женский монастырь. Выше по течению Мзымты, в ущелье Чвижепсе находились руины старого аула Убыхского из общины Чужхуча или Чигахуча, где э, после войны долгое время еще сохранялись даже отдельные постройки. И это местечко в 1897 году заняли украинские семьи в небольшом совершенно числе. Поселок они свой назвали Медовеевка в честь э, названия ушедших из этой долины во время, в конце Кавказской войны э, абазинских обществ, которые в совокупности все назывались словом Медовеевцы в русском языке или Медезюи, джажуи в более оригинальном абазинском языке и в турецком. Вот такие поселки нам встречаются по пути. В следующем выпуске мы поговорим о конкретно о поселке или ауле Псахо, который по-другому еще лесной называется. И дальше двинемся уже, собственно, к Красной Поляне и Эстасадок, к курортным местам. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, не забывайте подписываться вот здесь нажимать колокольчик, чтобы вам вовремя приходили уведомления о свежих видео на канале, комментируйте, обязательно отвечу на интересные комментарии наиболее. Уже начался выпуск специальных видео по культам и обрядам Западного Кавказа, будут еще интересные материалы для э, спонсорской подписки. Как оформить спонсорскую подписку всего за 140 рублей в месяц, смотрите вот здесь вот видео по ссылочке. Очень подробно, очень просто, понятно и таким образом вы сможете не просто смотреть эксклюзивные видео, но и помогать каналу развиваться, помогать мне снимать очень большие крутые видеоциклы документальные. Ну и не забывайте, что есть еще в наличии тираж книги «Танцы, горы и каштановый мед», который можно заказать, написав мне в комментариях, я укажу где, как и почем это можно сделать. На этом все.